как заработать 1000 долларов с плюсом в месяц в интернете. Сегодня я вам расскажу и покажу, как можно это сделать в кратчайшие сроки и получить те же самые результаты, что получила я в течение одного месяца работы. Приветствую, друзья, меня зовут Елена Туманова, я бизнес-тренер, одна из основателей обучающих курсов по автоматизации бизнеса, активный инвестор децентрализованной блокчейн-платформы Argos. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как можно заработать такие деньги. Если вы серьезно намерены заработать 1000 долларов в ближайшее время, переходите к инструкции. Эта инструкция позволит выйти на доход от 1000 долларов только тем, кто будет тщательно выполнять условия этой инструкции. Внимание! Это бизнес и нужны инвестиции. Сумма инвестиций зависит только от ваших возможностей, амбиций и суммы денег, которую вы хотите заработать уже в этом месяце. Для решения о сумме инвестирования в свой бизнес внимательно изучите информацию и расчет. Мы строим бизнес на децентрализованной блокчейн-платформе Argos. Давайте же рассмотрим, какие есть преимущества перед другими компаниями. Первое преимущество – это, конечно же, новизна проекта. Старт компании состоялся в конце декабря 2019 года. Надежность компании. Компания имеет закрытый смарт-контракт, его неизменность подтверждена аудиторской проверкой. Запросить аудиторскую проверку вы можете на официальном сайте нашей компании Argos. Невозможно клонировать, невозможно изменить транзакции, невозможность скама. Деньги мгновенно зачисляются на кошельки партнеров, и только партнеры имеют доступ к своим кошелькам. Все смарт-контракты работают на криптовалюте Ethereum, и эта криптовалюта имеет сейчас великолепную тенденцию к росту. Когда я заходила в бизнес, а это было в конце декабря 2019 года, я покупала один эфириум за 127 долларов. На сегодняшний день один эфириум стоит 227 долларов. Поэтому мы на нашей платформе Argos зарабатываем не только монеты эфириум, но и зарабатываем еще на курсе роста. Следующее преимущество ⁇ это возможность создания пассивного дохода на стейкинге. Возможность создания множественных источников дохода на платформе Argos. У нас командная работа, есть четкий план действий, обучение от команды, помощь спонсоров и, конечно же, переливы. У нас это называется выполнение квалификации. 100% доход от каждого вашего партнера, приглашенного в бизнес Argos. Мы имеем на сегодняшний день самую востребованную современную онлайн-платформу для ведения бизнеса в любой стране. С нами строить свой онлайн-бизнес легко, просто и очень доходно. Для того, чтобы вы начали зарабатывать в интернете, вам нужно всего один раз принять правильное решение и научиться правильному ведению бизнеса в интернете. На чем же зарабатывают партнеры Vargas? Компания имеет несколько этапов развития и сейчас идет первый этап – это время наполнения платформы активными, целеустремленными партнерами, желающими построить надежный бизнес в интернете и создать в короткие сроки свой пассивный доход. Именно в этот период компания платит самые большие деньги, а именно за активное участие и подключение партнеров в платформе Argos. Если вы пригласили партнера в бизнес, и он активировал свое участие за 72 часа, компания даст вам 100% от суммы активации вашего партнера. Таким образом, вы возвращаете всю сумму инвестирования в свой бизнес. Итак, как вы видите, рисков нет и далее вы уже получаете чистую прибыль. У нас нет автоматических переходов на более высокие уровни. Вы сами определяете, на каких уровнях вы будете работать. Один раз вы покупаете себе бизнес-место и не надо повторно ничего оплачивать. Не нужно открывать множественное количество кабинетов, как это делается в других маркетинг-планах других компаниях. Вам достаточно иметь одно бизнес-место и это бизнес-место будет приносить вам неограниченный доход, естественно, при активных ваших действиях. Возможность сделать апгрейд до более дорогих уровней и выйти на новые доходы. Нет обязательных ежемесячных квалификаций. Возможность создания пассивного дохода на любом уровне вашего бизнеса. На нашей платформе Argos мы строим множественные источники дохода и с нетерпением ждем, Второго этапа развития, где мы и будем строить свой пассивный доход. Второй этап развития это запуск платформы для стейкинга. Это создание пассивного дохода с профитом 20-30% с плюсом годовых. Такая возможность только для партнеров компании Argos. И чем выше у вас квалификация, тем больше возможностей в стейкинге у вас будет открываться. Что же такое стейкинг, давайте обратимся к интернету. Стейкинг – это процесс хранения средств на криптовалютном кошельке для обеспечения поддержки всех операций на блокчейне. По существу он состоит из блокировки определенного количества криптовалюты для получения вознаграждений. В большинстве случаев этот процесс зависит от пользователей, принимающих участие в осуществлении операций на блокчейне посредством личного криптовалютного кошелька. То есть для того, чтобы зарабатывать повышенные проценты в стейкинге, как раз и необходимо иметь большую команду инвесторов, имеющие свободные для инвестирования деньги. Все очень логично, сначала зарабатываем, приумножаем свои доходы на приглашениях, решаем свои текущие бытовые вопросы, закрываем кредиты, долги, приобретаем то, чего давно уже хотелось и только на свободные деньги инвестируем в стейкинг. И это лучшее и самое рациональное предложение в интернете на сегодня. Давайте сделаем расчеты возможного дохода. Компания имеет маркетинг-план, согласно которому и начисляются вознаграждения. Тщательно изучите маркетинг-план, и вы будете понимать, как наиболее выгодно использовать платформу Argos. Сейчас я разберу несколько вариантов, сколько вы сможете зарабатывать, максимально выгодно используя платформу Argos. Маркетинг-план имеет разделение на уровни. Каждый уровень имеет конкретные возможности для заработка. Все уровни оплачиваются строго по очереди. Предварительный маркетинг состоит из трех площадок с ограниченным функционалом для заработка, имеет небольшую стоимость, подойдет для тех, кто хочет попробовать. Основной маркетинг имеет четыре площадки разного номинала, возможности для заработка расширены, квалификация уменьшается по мере перехода на более дорогие площадки, и именно с основного маркетинга и начинается бизнес. Премиум маркетинг имеет четыре площадки разного номинала, возможности для заработка практически не ограничены. Квалификация минимальна, начинается серьезный бизнес для серьезных инвесторов. ВИП-уровень имеет две vip площадки нет ограничений по заработку, получаете максимальную отдачу от смарт-контракта. vip инвестор весь доход забираете себе, отсутствуют квалификации. В кабинете Argos данные площадки, данные уровни выглядят следующим образом. Я не буду останавливаться на предварительном маркетинге. Он имеет площадки маленькой суммы, это очень дешево, туда зайти может каждый, но там для тех, кто хочет попробовать и я даже не буду отвлекаться на рассмотрение этого уровня. В вашем кабинете основной маркетинг выглядит вот так. четыре площадки разного номинала и главное условие. Активация за 72 часа. Если вы приглашаете партнеров, и ваши партнеры первые 72 часа активируют свое участие, компания вам возвращает полную сумму от активации вашего партнера. Давайте разберем более подробно основной маркетинг. Здесь у меня есть три площадки и мы начнем с первой. Первая площадка стоит 0,05 эфириума. Это очень небольшая сумма, имеет площадка ограниченный функционал. Здесь компания заплатит вам только с троих, подключенных к нашей платформе. Партнеров. столбик ниже максимальное количество партнеров 3 доход с трех партнеров вы получите 0,15 целых эфириумов вы конечно в несколько раз в три раза увеличите сумму ваших инвестиций но больше с этой площадки вы не зарабатываете если же вы Захотите большего и решите, что вы хотите больше зарабатывать, вы сразу же активируете и вторую площадку. Напоминаю, что все площадки покупаются последовательно и перепрыгнуть с первой на третью, на пятую у вас не получится. Все площадки и предварительного и основного маркетинга и последующих маркетингов все площадки активируются последовательно. То есть, чтобы вам перейти на вторую площадку, вам нужно активировать четыре площадки предварительного уровня они стоят очень небольшие деньги первую площадку и только потом последовательно открываете вторую что вам даст работа на второй площадке вторая площадка стоит 015 эфиров имеет ограниченный функционал максимальное количество партнеров 9 партнеров за 9 подключенных партнер вам заплатит сто процентов от суммы их активации квалификация напомню что это то количество своих партнеров что мы отдаем для помощи нашим партнеров. Максимальное количество 9 человек, максимальный доход с данной площадки вы получите 1,35 эфирема. Но на этом все не заканчивается. Давайте же посмотрим, что же происходит, когда вы переходите на вторую площадку. Что происходит с первой площадкой? И Первая площадка, потенциал первой площадки у вас увеличивается также до 9 человек, то есть вы даже из первой площадки уже получите прибыль с 9 подключенных партнеров к нашему бизнесу. Если вы находитесь на втором уровне и вы получите дополнительный доход 0,45 эфириума. Только потому, что вы находитесь на более высокой площадке, на второй, первая площадка принесет вам не 0.15, а 0.45 эфириума. Давайте посмотрим, что же происходит, если вы работаете на третьей площадке, то есть вы сразу же заходите на три площадки основного маркет-сумма 0,45 эфириума, столько стоит третья площадка. Количество вашей первой линии, то есть количество партнеров, за которые компания вам выплатит стопроцентный доход 27 человек. Ваша квалификация уменьшается, то есть всего два партнера вы подарите своей структуре. И максимальное количество доходности 27 человек принесут вам 12,15 эфириумов. Давайте же посмотрим, какие чудеса происходят только потому, что вы работаете на третьей площадке. На второй площадке ваша первая линия увеличивается до 27 человек и вы получаете дополнительную доходность 4 эфира 0,5. На первой площадке происходит то же самое увеличение вашей первой линии до 27 человек и увеличение доходности составит на первом уровне 1,35. Итак, теперь давайте посчитаем во сколько раз увеличивается доходность вашего бизнеса, если вы сразу же заходите на три площадки. Находясь на третьей площадке, если вы используете весь потенциал третьей площадки, то вы все вместе со всего маркетинга заработаете 17,55 эфириумов, плюс вы еще заработаете чуть больше эфириума с предварительного маркетинга. Итак, давайте перейдем дальше. Что же происходит? Если вы решили создать серьезный бизнес и хотите быстрее выйти на отличные доходы, быстрее получить тысячу долларов и вы решили работать на четвертой площадке, стоимость четвертой площадки 1,35 эфириумов, имеет ограниченный функционал и первая линия составляет 81 партнер. Именно с 81 партнера компания заплатит вам 100% от суммы активации ваших партнеров. И ваш максимальный доход составит 109,35 эфириума. Давайте же посмотрим, что происходит на предыдущих площадках. На первой площадке количество Первая, первая линия увеличивается до 81 человека и у вас еще дополнительный доход 4,05 эфиром. На второй площадке увеличивается первая линия тоже плюс дополнительную доходность, вы получаете 12,5 эфириумов. На третьей площадке также увеличивается ваша первая линия до 81 человека и ваша дополнительная доходность первой линии составляет. 36,45 эфириума. Общее увеличение доходности со всех площадок до 162,5 эфириума. Давайте подведем итоги работы на основном маркетинге. Приняв решение создать свой бизнес и проинвестировав единожды 2,05 эфириума, столько стоит полная стоимость активации всех площадок включительно и четвертый уровень выполнив единственное условие компании приглашать и подключать к платформе партнеров за 72 часа вы гарантированно семьдесят 273,725 целых пять тысячных эфириума и гарантированно уже с первого партнера вернете свои вложения в бизнес как вам рентабельность я думаю, вы оценили. Теперь давайте перейдем к премиум-маркетингу. Здесь уже становится еще более интересно. И первое, что здесь происходит, это отменяется 72 часа. Если на основном и предварительном маркетинге существует 72 часа, то есть, если ваши партнеры активировали свое участие на платформе Argos в течение первых 72 часов, то а, все 100% компания выплачивает вам. Если же партнеры а, оплачивают позже 72 часов, то деньги распределяются как в стандартных смарт-контрактах по структуре вверх. На пятой и последующих площадках, то есть на премиум-маркетинге, на вип-маркетинге, происходит отмена 72 часов, и все партнеры с пятого и последующих уровней, независимо от того, когда они активируют этот уровень, ваши партнеры, здесь отсутствуют квалификации, они все прикрепляются к вам и на последующих площадках они идут только за вами. Площадки также имеют различные номиналы, но стоимость, конечно, у них уже отличается существенно. И давайте же посмотрим, что происходит. Я не буду больше расписывать квадратики, мы просто перейдем к рабочему инструменту, это таблицы, которые есть в широком доступе у наших партнеров, их можно использовать и разобраться. Естественно, вы можете обратиться ко мне, либо к вашим вышестоящим наставникам и вместе с ними еще раз изучить маркетинг-план. Переходим к премиум-маркетингу, следите за стрелочкой. Мы находимся на пятом уровне, максимальное количество Первой линии на пятом уровне это три человека. Следим за стрелочкой. Переходим, что же происходит на предварительных площадках. На предварительных площадках происходит качественное увеличение вашей первой линии до 160 человек. Если вы решили перейти на шестой уровень, максимальное количество партнеров, за которые вам компания выплатит, это 9 человек. Следим за стрелочкой, смотрим, что же происходит на предыдущих уровнях. Первая линия увеличивается на предыдущих уровнях до 320 человек. Седьмой уровень ограничения. 27 партнеров, но на предыдущих уровнях у вас первая линия состоит теперь из 480 человек, 480 партнеров активируют свое участие и компания выплатит сумму их активации вам на кошелек. Восьмой уровень 81 человек первая линия, на предыдущих площадках у вас увеличивается. Первая линия до 960 человек. vip Вип VIP-маркетинг Вип -маркетинг, 9 уровень. Здесь уже совершенно другие деньги, здесь очень большие деньги, но тем не менее, я не буду называть какие суммы, чтобы не пугать особенно новичков, я просто покажу, какая возможность. Первая линия на девятом вип-маркетинге это 2880 человек партнеров, за которые компания вам выплатит топроцентную активность ваших партнеров. Переходим по стрелочке и на всех площадках увеличивается количество первой линии до 200 880 человек. Десятый уровень на сегодняшний день он завершает маркетинг-план и первая линия составляет 11 520 человек. И смотрим, что происходит на нижних площадках. То же самое, здесь 11 520 человек, ваша первая линия, на всех уровнях. А теперь давайте посмотрим, какие же квалификации. Помним, что квалификация ⁇ это помощь вашим партнерам. Итак, премиум-маркетинг, уменьшение квалификации до одного человека, более на самых первых уровнях, до двоих человек. На шестой площадке также уменьшение квалификации. Вот эти циферки говорят о том, сколько человек вы должны отдать в структуру. То хочет поразбираться, вы можете остановить видео и внимательно еще с этим посмотреть. Останутся вопросы, напишите, я, конечно же, расскажу. Седьмой уровень, смотрите, здесь практически остается на самых-самых дешевых площадках вы отдаете в помощь своей структуре всего одного человека. Восьмой уровень, еще на одну площадку меньше вы отдаете. то есть на. На дорогих площадках вы все забираете себе. вип маркетинг 9 уровень. У вас то же самое, вы отдаете, только на нижних. И 10 уровень. Посмотрите: все практически все площадки вы забираете себе, кроме одной первой площадочки, которая стоит копейки совсем на предварительном маркетинге. Вот таким образом смарт-контракт начинает работать все больше и больше на своих активных инвесторов, на серьезных бизнесменов, кто действительно решил создать свой бизнес. Теперь давайте посмотрим, как же это все работает в деньгах и какое количество денег вам может дать каждая площадка. Опять же переходим к вип-маркетингу. Если один человек пройдет за вами весь маркетинг, активирует все ваши площадки, да, вот все, что тут есть. То максимальную прибыль с одного человека компания вам выплатит 257 целых и еще 19 375 после запятой эфириума. То есть это эти деньги, которые компания гарантированно вам выплатит, если ваши партнеры активируют свое участие. Теперь давайте же посмотрим на пятый уровень. Вам принесет 12 15 эфириумов и дополнительная ваша доходность с первых уровней вам составит вот такие цифры. Да? Вот вы видите, это все в эфириумах, даже предварительный маркетинг принесет вам 6 эфиров. Это мы используем, и я сейчас говорю про идеальные условия, когда полностью партнеры выполняют весь функционал каждой площадки. То есть пятая площадка в общей сложности вам принесет 339,15 эфириумов. Шестая площадка смотрим, да, принесет вам 1,72,9 но увеличению вашей доходности за счет того, что увеличивается функционал ваших предварительных площадок, составит уже вот такую сумму работы более дешевых площадок составляет сумму гораздо большую, чем выплата только на пятом уровне. То есть вы должны понимать, что находясь на более высоких уровнях, максимально эффективно начинают работать те площадки, которые доступны каждому человеку. Ну и естественно вот так вот по столбикам вы спускаетесь и вы можете просчитать свою потенциальную доходность. Я сделала совершенно простые расчеты, знаю что многие не совсем разбираются в криптовалюте, для кого-то ближе доллары либо рубли, либо еще какие-то деньги, но я сделала все очень просто, думаю доллар знакомы всем. Внимание, расчет произведен по курсу на день записи видео. Курс 1 эфириум равен 227 долларов, исключительно для образца, исключительно для новичков, чтобы было понятно, какие деньги и как рассчитать, сколько вы можете заработать за один месяц. 1000 долларов по этому курсу. 227 долларов за одну монету, это равно 4,41 эфира. И давайте сейчас просто все рассчитаем, чтобы вы совершенно точно понимали, на какой площадке сколько вы можете заработать. Итак, если вы решили работать на первой площадке основного маркетинга, я не беру в расчеты сейчас предварительный маркетинг, он тоже вам будет приносить деньги, но сейчас мы просто так немножко грубо округлим. Первая площадка стоит 0,5. Эфиров, в долларах по сегодняшнему курсу 11 долларов. Максимальная доходность – это три партнера, с которой компания начислит вам ваш доход. Доход с одного партнера – 0.15, максимальный доход по маркетингу, если вы находитесь на первой площадке – 125 после запятой. Не получится здесь заработать тысячу долларов, потому что функционал площадки ограниченный. Вы заработаете, внеся 11 долларов, 302 доллара. Вы увеличите свою доходность почти в 30 раз, но тысячу долларов вы не заработаете. Для того, чтобы заработать на первой площадке, нужно пригласить 81 человека. но Доходность данной площадки ограничена. Давайте перейдем на вторую площадку. Вторая площадка стоит 0,15, в долларах это 35, ограниченный функционал 9 человек. Один, э, доход с одного партнера составит 0,2 эфириума. Максимальный доход 2,98125 125 эфириумов. В долларах это 676. Вы увеличите свой доход почти в 20 раз, но вы не заработаете 1000 долларов. Для того, чтобы заработать на второй площадке 1000 долларов, необходимо пригласить 22 партнера. Ограниченный функционал данной площадки вам не позволить этого делать. Соответственно, нам это тоже не интересно. Активируем третью площадку. Она стоит 0,45. В деньгах это 103 доллара. Максимальное количество партнеров 27. Доход с одного партнера 0,65. Максимальный доход 18,73. И вот здесь уже начинается интересно. И здесь при расчетах, если мы приглашаем на третью площадку семерых человек мы зарабатываем 4,55 эфириума, а это 1032 доллара, то есть то, что мы хотели. Стоимость площадки 103, увеличение доходности, посчитайте во сколько раз, то есть вы в конечном итоге заработаете с этой площадки 4251 тысячу долларов. Смотрите, как меняется доходность, на второй площадке 676 на третьей площадке вы зарабатываете уже со всего маркетинга 4251, внеся всего 103 доллара. Я думаю, что такая статистика многим очень понравится. И вот это и есть руководство к действию. Итак, 7 человек дадут вам 1000 долларов. Давайте посмотрим, сколько же нужно пригласить человека, какая будет доходность, если вы решили сразу активироваться на на максимальное количество площадок основного маркетинга и перешли на четвертую площадку, стоит 1.35, в долларах 307 долларов, максимальное количество 81 партнер, доход с одного партнера 2 эфириума и смотрите, что происходит. Происходит, что если вы подключите к системе всего двоих человек, то вы уже заработаете 4 у фирма, а это 908 долларов. Итак, давайте же посмотрим, что происходит на предыдущих площадках только потому, что вы находитесь на четвертой. Вы уже можете заработать 1000 долларов, пригласив на третью площадку семерых и вы заработаете уже 1000 долларов. Также вы можете пригласить на вторую площадку 22 человека и вы уже заработаете 1000 долларов. Только потому, что вы находитесь на четвертой площадке, вы можете даже заработать эту 1000 долларов и в первой площадке. То есть, если вы приглашаете 81 человека на первую площадку, то вы получите ту самую 1000 долларов, но чуть-чуть меньше. Найти партнеров на 11 долларов, на 35 долларов это вообще не составит труда. У меня люди с легкостью заходят на третьей, четвертой площадке с удовольствием. Даже больше есть интерес. Четвертой площадке выгода очевидна. Вы здесь делаете меньше телодвижений, но зарабатываете по максимуму. Два человека принесут вам 1000 долларов. Все. Либо семь человек на третьей площадке принесут вам 1000 долларов. Вот, пожалуйста, вам очень четкий план к действию. Дальше от пятой площадки начинается все еще гораздо интереснее и здесь нужно делать еще меньше действий, чтобы выходить уже на очень серьезные доходы. 920 долларов стоит пятая площадка, ограниченный функционал. С одного человека вы зарабатываете 6,05 и один человек вам уже принесет больше 1000 долларов. Один раз поработать. Найти человека, который зайдет сразу на пятую площадку, вы заработали свою тысячу долларов, либо двух человек на четвертую площадку, либо семь человек на третью площадку, либо двадцать два человека на вторую площадку, либо восемьдесят один человек на первую площадку. Кому-то больше понравится приглашать очень много людей на 11 долларов, но мне больше нравится приглашать людей в серьезный бизнес и приглашать уже на более серьезные площадки. Я сейчас работаю на пятом уровне, изначально я зашла на четвертый, в течение одного дня я заработала стоимость пятой площадки и тут же ее активировала. То есть, стоимость пятой площадки 920 долларов. Вот так работает наш маркетинг-план. Надеюсь, вы уже поняли, что чем на более высокий уровень вы переходите, тем больше возможностей у вас открывается на более дешевых площадках, на которых можно зарабатывать бесконечно. Ну И дальше давайте посмотрим. Шестая площадка стоит 1839, один человек принесет вам уже 3000 с лишним доллара. Седьмая площадка принесет вам один человек 6 889 долларов. Восьмая площадка один человек принесет вам 14 244 доллара. Вип-площадка девятая один человек принесет вам 28 953 тысячи долларов. Десятая площадка Десятая площадка – один человек принесет вам 58 382. Вот этот столбик в долларах я прописала. Посмотрите, как в геометрической прогрессии увеличивается доходность ваших площадок. Чем более высокий уровень, тем больше возможностей у вас открывается, тем больше денег вы зарабатываете. Конечно, новичку заработать даже 3000 долларов за один месяц – это, наверное, будет сложновато, но, поверьте, в течение первого месяца работы компании у нас уже есть наши первые рублевые миллионеры и я думаю, что в этом месяце у нас еще больше будет миллионеров, потому что смарт-контракт позволяет это делать. Самое главное – двигаться, активировать более высокие уровни, повышать доходность ваших дешевых площадок. Самое главное – научиться, что же нужно делать, как сделать коммерческое предложение. Что предложить людям, чтобы люди с удовольствием шли в ваш бизнес? Возможности нашего бизнеса не ограничены и процесс будет только развиваться и развиваться. Что же происходит в моей команде? Партнеры в моей команде получают не только бизнес под ключ с платформой Argos, но и каждого от меня ждет подарок от меня и от нашей команды. Сразу же в подарок при регистрации активации получают автоворонку, которая мне лично принесла 6,2 эфира всего за один месяц, то есть гораздо больше 1000 долларов. Обучение от команды и лично от меня по автоматизации бизнеса в интернете. Стоимость нашего обучения доходит до 49 тысяч 900 рублей. Сюда входят личные консультации, проверки домашнего задания. Подарки в процессе обучения на сумму более 53 тысяч рублей. Это программы, это скрипты, это очень много рабочих инструментов, за которые мы платили деньги, а нашим партнерам мы даем в подарок. Поддержку 24 на 7. На нашей обучающей платформе есть дежурные кураторы, и я в том числе, мы проверяем ваши домашние задания и постоянно координируем ваши действия. Наше обучение – это платный продукт, но для партнеров нашей команды есть возможность получить доступ к обучению без первичной оплаты с максимальными скидками и даже есть возможность получить в подарок. Ну, Естественно, есть определенные условия. Вы должны иметь соответствующий уровень для того, чтобы получить обучение стоимостью в 50 тысяч почти рублей от нас в подарок. Рекомендую посмотреть мое видео, какие подарки я даю, дарю моим партнерам. Подарки просто грандиозны и они действительно позволят зарабатывать. Я одна из сооснователей данного курса. На нашем курсе в течение полутора лет отучилось более 10 тысяч человек и многие из наших курсантов применяют успешно, активно в других компаниях нашу стратегию, потому что она великолепным образом работает в любом бизнесе. У нас есть четкий план работы, что нужно делать, чтобы уже в первый месяц вы заработали не менее 1000 долларов. В процессе обучения настроите, автоматизируйте многие бизнес-процессы и сэкономите, конечно же, ваше время для семьи и для приятного времяпрепровождения, научитесь набирать трафик в огромных количествах, обрабатывать входящий трафик на автопилоте, делать эффективные рекламные кампании. Вы единожды настроите весь механизм от начала до конца и сможете реализовать любой бизнес, применяя один раз выстроенный алгоритм работы. Вот этот скриншот я сделала лично из своего кабинета. И еще раз хочу акцентировать внимание, что компания предусмотрела тот вариант, когда наши партнеры делают минимум действий, но получают максимум результата. У меня в команду за месяц пришло 10 партнеров, из них оплатили всего 8 человек в течение месяца. И я заработал, видите, курс вырос, и я заработал 1369 долларов. То есть вот эта сумма, либо 6,225 эфириум. Восемь человек принесли мне вот такую доходность, то есть я пригласила, я поработала с партнерами. И компания мне выплатила мои комиссионные именно той суммы активации, на которую зашли мои партнеры. Вот так работает наш закрытый смарт-контракт. Надеюсь, мое предложение вас заинтересовало. Информация действительно цепляет. Я сама буквально с первых дней включилась в изучение данного маркетинг-плана, данных возможностей и сразу же приняла решение. На сегодняшний день я работаю на пятой площадке, у меня нет еще партнеров на пятой площадке, но я намеренно зашла на пятую площадку, потому что я получаю максимальную выгоду от работы смарт-контракта и я за минимальные действия получаю максимум результат. Стать партнером моей команды и получить автоворонку в подарок переходите по ссылке либо это вот эта ссылка, можете отсюда ее взять, переписать, либо ссылочки внизу под видео, записаться на консультацию вот по этому адресу, либо в телеграм-чат обязательно добавьтесь, WhatsApp можете написать мне на электронную почту, я ежедневно, общаюсь с людьми, мы назначим с вами время консультации, если что-то еще не понятно, я с удовольствием с вами созвонюсь и дам вам более подробную консультацию. Для моих партнеров огромное количество видеоконсультаций, рекламных материалов не только от меня и от моей команды, но еще и от, от самой компании, потому что компания постоянно развивается. И моя задача собрать вокруг себя людей, которые заработают в данной компании, заработают вместе со мной создадут свои свободные деньги и мы вместе будем создавать пассивный доход, будем вместе путешествовать, будем встречаться, общаться, учиться друг у друга и, конечно же, строить именно тот образ жизни, о котором вы когда-либо мечтали. На сегодняшний день, работая всего полтора года в интернете, освоив нашу методику вот скоростного построения, я коренным образом поменяла всю свою жизнь. Я живу в России, в Сибири, в городе Красноярске. Я уехала и пятый месяц живу уже в Камбодже. Здесь помогаю моим друзьям строить земной бизнес, продвигая их через интернет и активно зарабатываю в интернете, строю структуру. На азиатском рынке. У меня уже есть первые партнеры, кто зарегистрировались в Argos, вот именно в Камбоджи. Сейчас мы переводим все на английский язык, потому что я не знаю национальный кхмерский язык. Но мы общаемся на английском языке. Поэтому, ребята, возможности интернета не ограничены. Наш закрытый смарт-контракт имеет неограниченные возможности. И каждый, кто решил именно сегодня, именно сейчас построить свой бизнес в интернете и выйти, наконец, из того колеса, который крутится на одном месте, как говорится, выйти из крысиных бегов, я жду вас на консультации. Я всегда открыта для консультации, я всегда открыта для общения. И, конечно же, под... Подпишитесь на все мои ресурсы, обязательно подпишитесь на YouTube, нажмите на колокольчик, чтобы вам в первую очередь переходили мои новые видео, новые консультации и много полезной информации. Совершенно неважно, в каком бизнесе вы сейчас работаете, моя информация одинаково полезна для всех интернет-предпринимателей, кто еще не знает, что нужно делать в интернете, чтобы максимально быстро выходить на свои первые доходы. Я с удовольствием дам вам консультацию, я с удовольствием расскажу, как можно делать большой бизнес имея только ноутбук и не имея огромного количества денег, то есть я вам расскажу, какой путь проделала я, и вы тоже легко сможете это повторить. Кстати, для новых моих подписчиков, кто впервые со мной познакомился, можете мне написать и сказать, что я ваш новый подписчик. И для моих новых друзей я отдаю совершенно свободно в подарок мой новый видеокурс, как за полчаса создать автоворонку ВКонтакте бесплатно, даже новичку. Напишите, что вы мой новый подписчик и от меня лично вы получите совершенно свободный доступ, доступ к этому видеокурсу. На этом все. Жду вас в моей команде, жду на консультации, и я верю в ваш успех.